Друзья, это очередное Немиркин видео. Как узнать, что кто-то является токсичным человеком? По мнению психотерапевта Джоди Гейл, описанному в статье Маргариты Тартаковской, токсичный человек – это человек, который регулярно демонстрирует поведение, негативное, нездоровое и изнурительное для другого человека. Итак, вот 10 типов токсичных людей, которых вы, скорее всего, встретите в своей жизни. Первый – ревнивый тип. Хотя ревность очень легко может стать токсичной, важно помнить, что до некоторой степени она нормальна в личных отношениях. Небольшая ревность время от времени не делает человека токсичным. Ревность становится токсичной, когда люди начинают представлять себе возможные ситуации и связывать их с реальностью. Это вредно в любых отношениях, потому что заставляет человека создавать ложные представления и может легко привести к контролирующему и собственническому поведению. Второй эгоистичный тип. Есть ли в вашем окружении человек, который постоянно принижает других, заставляя их чувствовать себя никчемными и неуверенными? Любой, кто ведет себя или заставляет другого человека чувствовать себя подобным образом, является токсичным. Если кто-то не может видеть дальше своих собственных потребностей, его поведение может быть токсичным. Хотя забота о себе не является чем-то плохим, она становится проблемой, когда забота о себе превращается в самопоглощение. Номер три. Манипулятивный тип. Они постоянно просят об услугах, сердятся, когда вы им отказываете, или пытаются подкупить вас вещами, которые вам нравятся, чтобы вы сделали что-то для них взамен. Это верные признаки того, что они пытаются манипулировать вами. Манипулирование обычно является отражением эгоизма. Люди, которые регулярно демонстрируют манипулятивное поведение, заботятся только о своей личной выгоде, не обращая внимания на чувства других. Подобно нарциссизму, это может привести к огромному количеству плохого обращения и неуважения. Четвертый – пользователь. Знаете ли вы кого-то, кто стремится подружиться с другими людьми только для того, чтобы использовать их в качестве ресурса, а не для формирования подлинных отношений? В школьной среде вы можете вспомнить тех, кто обращался к вам только тогда, когда им нужна была помощь в выполнении домашнего задания, но никогда не для того, чтобы поболтать или спросить, как у вас дела. Такое поведение является токсичным, потому что оно может измотать вас, поскольку кажется, что они держат вас в своей жизни только ради собственной выгоды. Вы заслуживаете того, чтобы вас ценили за то, какой вы человек, а не только за то, что вы можете сделать для кого-то другого. Номер пять. Люди, которые питаются драмой. Есть ли у вас друг, который постоянно сплетничает о недостатках других людей? Никогда не полезно чувствовать себя под микроскопом. Часто люди, которые любят обсуждать недостатки и изъяны других людей, косвенно пытаются повысить собственную самооценку. Если кто-то часто сплетничает и раздувает драму, это часто попытка скрыть скрытую неуверенность в себе. Это уловка, чтобы привлечь внимание, и это может разрушить любую искреннюю дружбу или отношения, которые вы пытаетесь наладить с ним. Кажется, что им интереснее разрушать других людей, чем строить себя и окружающих. Аналогичным образом, те, кто участвует в драме, также являются токсичными, даже если они ее не начинают. В-шестых, люди, которые осуждают или слишком критикуют. Кто-нибудь из вашего окружения всегда быстро подчеркивает недостатки других людей. Быстро ли они делают негативные выводы и ошибочные предположения. Люди, которые постоянно осуждают других – не лучшее окружение для вас. Конструктивная критика и предложения могут быть полезны, но критика, которая только подчеркивает ваши недостатки, не предлагая никаких решений, вредит вашему психическому здоровью. По мнению психолога Стивена Стасни, чрезмерная критика становится токсичной, потому что заставляет людей чувствовать себя менее ценными. Критикующие люди склонны считать себя выше других, и это может иметь эффект обвинения или принижения. А постоянная необходимость слышать, что с вами что-то не так, может легко понизить вашу самооценку. В-седьмых, люди, которые не могут контролировать эмоциональные всплески. Вы ходите вокруг кого-то, как в скорлупе, потому что никогда не знаете, как он отреагирует на то, что вы скажете. Опасаются ли окружающие находиться рядом с ним, потому что он может разразиться в любом месте и в любое время без всякого предупреждения? Человек с частыми эмоциональными всплесками токсичен для окружающих, потому что он может снизить вашу самооценку. Они будут проецировать свои эмоции на других, становясь при этом жертвой самих себя. Правда в том, что их эмоциональная неустойчивость является отражением их собственной нерешенной неуверенности в себе. Восьмое – люди, которые пренебрегают вашими ценностями. Они всегда принижают то, что вы отстаиваете. Считают ли они ваши убеждения неадекватными? Они постоянно пытаются переделать вас в соответствии со своими взглядами? Люди, которые так поступают, могут заставить вас игнорировать или не принимать во внимание ваши собственные ценности и стать очень властными. Никакие отношения, личные или профессиональные, не должны заставлять вас терять из виду то, кто вы есть и что вы отстаиваете. 9. Люди, которые ставят ультиматумы. Ультиматумы – это форма контроля и манипуляции, потому что они могут заставить вас почувствовать, что все ваши отношения с определенным человеком зависят от того, как вы им подчинитесь. Это может заставить вас чувствовать себя под давлением и заставить ваши собственные идеи и ценности вылететь в окно. По словам клинического психолога Кэти Никерсон, ультиматумы воспринимаются как угрозы и тем самым устраняют факторы любви и сочувствия в отношениях. Они заставляют вас чувствовать себя задушенным. Любые отношения, в которых вы чувствуете принуждение или давление, являются токсичными и могут привести к потере чувства собственного достоинства. И 10. Люди с чрезмерно конкурентным мышлением. Вы когда-нибудь слышали о людях, которых называют однолюбами? Кажется, что они слушают вас только для того, чтобы ответить чем-то лучшим. Такое поведение является токсичным, потому что оно может оставить у вас ощущение, что вашего воодушевления и достижений недостаточно. В любых отношениях важно чувствовать, что тебя отмечают и заботятся о тебе. А люди, которые постоянно соревнуются с вами, могут заставить вас чувствовать себя менее достойным и менее ценным. Сталкивались ли вы с таким поведением раньше? Считаете ли вы, что эти признаки являются достаточным критерием для выявления токсичных людей вокруг вас? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Не забудьте также поделиться с теми, кому, по вашему мнению, это может быть полезно. И как всегда, супер спасибо за просмотр.